Всем привет! Меня зовут Татьяна. Я позавчера сделала себе лазерную коррекцию зрения. Эту клинику я выбрала именно потому, что я познакомилась с Татьяной Юрьевной Шиловой, которая показала себя как прекрасный специалист, с которым я совершенно не буду нервничать и которому я могу полностью доверять. Операция прошла очень быстро. Каждый глаз мне делали коррекцию где-то 25 секунд. Рядом стоял специалист, который держал меня за руку. Все прошло быстро, безболезненно и очень здорово, очень приятная комфортная обстановка в клинике. Так что благодарна очень Татьяне Юрьевне как прекрасному специалисту. После операции я сейчас вижу все, совершенно другие цвета, совершенно все яркое. Лазерную коррекцию На лазерную коррекцию я решилась, потому что с утра, когда я вставала, видела, наверное, не так много. Вот, и все время было ощущение, что я хочу спать. Тем более каждый день надевать линзы, это не так комфортно, потому что они сушат глаза. Линзы я носила где-то 10 лет. Вот, и решила от этого избавиться. Теперь я абсолютно чувствую другой уровень жизни, очень себя комфортно ощущаю, могу садиться за руль сразу, как проснулась, все абсолютно вижу, совершенно другие краски. Спасибо большое Татьяне Юрьевне.